друзья, сегодня у нас небольшой такой очередной ролик. Сегодня решил ребята поделиться. Смотрите, ребята, наши улицы уже начинают делать газ. Скоро мы от дров откажемся. Вот уже люди вон там копают. Вот, вот на той улице уже копают, он там. Вот. Уже, короче, вот эти вешки ставят, как они. Я думаю в двадцать третьем году все таки но ну, в конце может быть года все таки всех подключит не знаю вот такие тычки ставят что видать выходы будут а сейчас там он копает ну, на той улице сейчас узнаем подойдем спросим когда газ будет когда копают. какая вот труба Тут будет газ идти, да, походу? А газ когда подключат нам, не знаете? Когда вообще планируется? О -о -о. Через год? Можем. А вообще все работы вот эти, которые закончатся, до какого То у вас? Это, ну, еще долго. Еще долго мы да? только начали, да. а -а. Только начали. Одной Ясно. документации, одной только этой согласовании. А -а. Вот так что еще год как минимум, дождать ждать получалось? Да, обязательно. Угу. Еще Ясно. будут это. Это открытым способом. А здесь вот пойдет прокол. Это... Вот тут у нас проколы, да, по улице будет? Я будет? думаю, что да. А -а. Думаю, что... Ну, от этого, например, сюда, да, через дорогу? проколы через а, дорогу вот, будет? Вот отсюда, вот сюда. А -а. Отсюда пойдет туда. А -а. Вот. Ясно. Вот ну, Хоть но работа движется потихоньку. Это, движ это, это начало уже. А раз начало, значит... Ага, все. Спасибо Добро, большое. Все -то, -то. Ага. Добро. Так, ну что, вот. Все-таки работа идет, значит. Газ-то, конечно, будет, но годик еще как минимум точно будем ждать. Чтобы всех подключили. Может быть, там будет постепенно подключение. Не знаю. Ну и проколами, типа, будут. <кх> вот, вот такие вешки, видите, ребят ставят. Вот поставили вот там поставили Так, что еще интересного Ребята, у меня тут, короче, еще ЧП было в курятнике Мы, короче, начали утки, короче По одной, по две штуки в день просто умирать Не знаю Думал, короче, заболел уже Антибиотики купил, бы. А потом, короче, жена на участке увидела Жена на участке увидела, короче, хорька Короче, нам повадился хорек Ну и я поставил, короче, это Капканы он попался сейчас, ребята, я вам покажу. Кстати, вот реклама у меня. Живец. Живцом, ребята, продаю. По 10 рублей, ребят, хороший сазанчик. Я вам показывал в том видео. Вот. вот номер, кому интересно. Запишите. Звоните. 24 часа. Ну, желательно ночью, блин, не звонить. Ну, если уж приспичит, то звоните. Так, что еще? А, хорька хотел вам показать. Завтра, кстати, на рыбалку еще собираюсь. Вот, не знаю, съездим на речку, может быть. Вот, попробуем. Сейчас у нас это, это потепление пошло так тепло. Мороз, грубо говоря, кончился. Так вот. Сейчас 8 градусов, наверное. Вот бедные утки. Сколько у нас, видать, осталось? Вот, ребята. Штук 8 он точно загубил. Осталось у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А было 14. Было 14. Пока, короче, сейчас покажу. Пока, короче, мертвуха вот сюда скинул в бочку. Он они уже там. И потом кинул сюда парочку первый раз. Он, видите, капкан стоит. И он их, короче, я вот тут проходной капкан ставил. Вот тут вот. И вот он приходил, их сжрал. Видите, вот тут капкан. Сейчас покажу проходной капкан вместе с ним, короче, как он попался. Он вот оттуда, из-под забора, выходил и сюда заходил. Курятник-то я закрыл, чтобы этих уток не долбил он. Сейчас они уже гуляют. Ну, не знаю, больше следов нету. Вроде как это был один. Так что... Харька я поймал. Так что любители... Ой, любители, кто держит у нас тут кур-уток, Можете быть немного спокойны вот. Сейчас я его покажу Этого бандита гада. Вы не переключайтесь Зачем да не переключать Сейчас прямо подойдем Да покажу я его в сарай пока повесил Сегодня надо вытащить его Хотел ребята, ему как раз его оставить, показать Какой бандит вот такой хорь он попался сначала в ножной капкан. Вот лапа, видите, я хотел отгрыз лапу. И попался в этот. Ну небольшой он. Это еще, походу, не такой большой. Может быть еще есть. Надо будет еще поставить. Потому что они обычно по одному не ходят. Одна она одна от 2 до 8 детенышей может быть. Не знаю, самец это или самка. Хрен его знает. Вот такой зверь. Тут у меня все живчик, живчик все плавает. Так что вот такое видео, ребята, хотел вам показать. Вот. Всем пока, ребята. Завтра еду на рыбалку, буду рыбалку снимать. А вы не приключайтесь и ждите следующих роликов. Подпишитесь обязательно. Всем пока.